Так, отплываем. Сейчас будем тестировать сузуки против Ямахи. Взяли вот трос. Посмотрим, какая будет тяга. Посмотрим. Ну давай, это самое. Трос, трос, тросы, как-то цепляться. Сначала проведем тест вот этот, который я хочу. А я я наверное за струбцины зацеплю, вот так. А, хотя слушай, тогда будет, тогда будет напор да? Давай тоже на ногу сделаю, чтобы. Только как можно выше, как можно выше к мотору туда, чтобы... И чтобы она не попала под винт. Она хоть не тонет, но все равно, ее может. Не, не, не, выше, возьми. Выше, вообще, конечно, самый, чем выше, тем лучше. Да, давай туда, вот так, вот так, все, не затягивай. Все, я опускай мотор. И она не спустится. Там уже эти крючки будут мешать, она не опустится. Все, опускай. Пускай, опускай, нормально. Она не, не оторвет ничего и не поломает. Все, так, вот сейчас цепляем. Цепляем моторы. Веревочкой. Вот так, ту завочку такое дело. Будем смотреть, какой мотор лучше тянет. Есть товарищи, которые говорят, что якобы Сузуки супертяговый мотор. Мы сейчас это узнаем, какой мотор супертяговый. Включи передачу. Готов? Передачу включай. Включил? Давай, на старт. Держись, Сережа. Я махну рукой, поехали. На старт. Внимание. Марш. Давай отъедем поглубже. Поглубже я тут пису, блядь, грязь, грязь баламучу. Вообще, вообще ты победил. Пока. Пока Сузуки побеждает. Сейчас мы поменяемся это самое. Ты туда, смотри. Ты туда, я туда. Так, подождите. Нейтралку поставь. Нейтралку поставь. Нейтралку поставь. Так, включай передачу. На старт. Внимание! Марш! Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош! Ну что можно сказать? Все, глуши мотор. Ну, что можно сказать? Сузуки побеждает, тут сто Ну, во всяком случае, там можно дифферентом было поиграть, там все такое, но, короче, Сузука тянет лучше, это видно. Так что, товарищи, товарищи с русфишинга, наверное, все-таки правы, да? Ну, пал по -по посильнее, да, тяга все-таки? А? Ну, все, снимает трос. Короче, Сузука тянет сильнее даже против ветра. Да? Ну, согласись. Но сейчас вот, как бы, как ты сказал, видишь, мы по всякому крутили, и все равно Сузука сильнее тянет. Даже, слышишь, при, в чем прикол? Слышь, на холостых, вот если включаешь э, нейтралку, включаешь передний ход на холостых, она на холостых сильнее тянет. Ну, тоже даже на холостых Ямаха слабее тянет. Но, видишь, Ямаха более крутильный, поэтому у нас к скорости, она как бы, ну, лучше крутится. Короче, сейчас попробовали нет это не мощность, мощность одинаковая, тяга. Ну как дизель, понимаешь, а? Короче, Сузуки победила в тесте на тягу. Сейчас пробовали вот веревочкой, да? Сузуки победила. Ну, как бы здесь, здесь вопрос понятен. Потому что прям, ты когда включаешь передачу, там прям, ну как бы ну, хозяин Сузуки будет и все продавать наверное. Или уже теперь подумать, теперь, теперь, теперь хозяин Сузуки подумают А вдруг вот понадобится кого-нибудь потянуть да. То есть вот для тяги, если что-то буксировать, да, конечно буксировать. Я думаю, что даже если народу больше будет лодки, а будет лучше Ну, Но... это все винтом решается, мы так -то с винтом То есть при равных условиях Сузуки Сузука тянет лучше При равных условиях